<music> . В американском университете Педу состоялись две лекции и презентации старшего преподавателя кафедры ОТИС Татьяны Пименовой. Это уже не первый совместный проект университетов. В октябре 2016 года был осуществлен международный ИПЛ-проект по педагогической практике студентов с целью развития глубокого понимания разных культур и практик преподавания. В мае 2017 года университет Педу организовал видеоконференцию, где студенты познакомились с технологией КАХУД, которая активно используется в обучении иностранным языкам за рубежом. Это... Веб-конференция позволила не только нашим студентам, конечно, позволила не только послушать аутентичную речь преподавателя американского университета, но и познакомиться с уникальной технологией. По крайней мере, новые технологии для наших студентов в преподавании иностранных языков. Лекции Татьяны Пименовой были включены в летнюю программу курсов повышения квалификации, которые Американский университет организовал для профессорско-преподавательского состава нескольких высших учебных заведений Колумбии. В лекциях сформулированы общие и актуальные вопросы высшего образования. Какой специалист востребован на рынке труда, возможна ли корреляция преподавания в ВУЗе и школе и других. Такое сотрудничество между университетами необходимо в первую очередь для преподавателей. Изучение методов и технологий других специалистов формирует общую концепцию обучения. С каждым новым подобным проектом уровень образования в отдельной стране растет. Педагогическое сообщество или академическое сообщество, безусловно, оно, наверное, нацелено на одно, а именно самим, быть высокими профессионалами и найти такие технологии, такие методы обучения, которые бы срабатывали в студенческой аудитории. На Американском университете ПОДУ планы ИТИС не заканчиваются. Кафедра открыта для сотрудничества с российскими и зарубежными университетами. Артём Тупичкин, Роман Самарин, Универньюз.